Всем добрый день! В этом видео мы покажем вам дорогу до нашего пляжа и сам пляж отеля Барута Бесилы. Вот это вот наш главный вход, наш главный корпус. Сейчас мы выходим из отеля и идем в левую сторону до поворота. Идем, Сереж. Что-то сегодня ветерок, я так думаю, что на море у нас сегодня будут снова волны. Нам повезло только один день. 2 числа, когда мы ходили на пирс гулять, море было очень спокойным. И вечером мы тоже, когда пошли купаться, тоже морюшка было спокойное. Люблю очень спокойное море, не люблю волны, потому что они все время тут с головой накрывают, то бьют больно. Хотя многим они нравятся. Мы сейчас вот проходим мимо отеля так, Эверн Бич Резорт отеля СПА Кстати, я на этот отель смотрела Даже, так скажем, поблизывалась немножечко, он мне понравился Но цена там достигала 200, где-то 40 тысяч рублей за двоих на 10 ночей Поэтому я, к сожалению, пока его отставила в сторону вот с левой стороны находится наш отель, в котором мы отдыхали в 2019 году. Примасол хана Фэмили Резорт. Классный отель, он нам очень понравился. Кстати, от отеля Примасол Ханэ Фэмили Резорт ездит трансфер до пляжа. От нашего отеля трансфера нет. Но для нас это не проблема, мы наоборот с радостью гуляем пешком. Немножечко, как говорится, пройти попу размять. Вот мы сейчас дошли до поворота и повернулись с вами направо. И сейчас будем двигаться в сторону моря вдоль отеля. Вот по пути Си Амелия Бич Резорт отель Инспа. Пятерки. По вот этот порт Сиде. Это все идут пятерки. Наш отель. Четыре звезды. Бород бесилует. Так, вот этот вот отель, вот сейчас я скажу точно. Вот, кстати, новый автобус от Примасола. Когда мы были в этом отеле, отдыхали, там музыку такую клевую включали. Веселую, турецкую, зажигательную. И прям пока до пляжа едешь, красота. Так, как отель-то называется? Что-то не видно. А вот, Айден Бей. Kings Palace. Так. Ну, тут ну, вот. ну да, тут Что? одни пятерки. Ну тут, Первый конечно, минут. да, вот у этого отеля ценник, конечно, космос. Просто космос. Не знаю, я посмотрела, поизучала информацию по нему. А, ну, я бы в него не поехала за такую цену. Слишком дорого получается. Так ну, вот здесь если вы, конечно, пойдете на пляж с коляской, знаю, наверное, лучше вам все-таки по той стороне будет идти. Там вроде асфальт поровнее. Здесь уж слишком много колдобин. Вот. Так. Ну, мы сейчас дойдем вот до туда. И я вам дальше покажу, где находится наш пляж. Где по соседству пляж э, отеля Примасол Hanna Family Resort. Ну практически. Да, чуть-чуть. Ну, смотрите, здесь вот, соседнего вот этого отеля вот такая вот территория. Вот. Правда, здесь все на виду. Вот мы с вами дошли уже до променада. Здесь очень красивый променад. Вечером здесь классно гулять все освещено красиво очень вот пляж нашего отеля с девятнадцатом году в котором мы отдыхали примасол хэн фэмили резорт хана фэмили резорт вот а вот наш прям рядом по соседству оборот без мы сегодня пришли пораньше так что здесь в принципе бар на пляже все работает здесь вот можно взять прохладительные напитки можно взять мороженое, но мороженое, как я говорила в одном из видео, по грин-карте, водичка, айран. Так, а есть еще, по-моему, пицца, пицца есть, картофель фри должен быть. В общем, сейчас я уточню и вам на видео расскажу. Что здесь из еды представлено? Так, ну мы Сережу кушать сегодня не будем, я просто спросила меню. Вот здесь для разных стран меню на английском, на немецком, наверное, языке. Так, и вот на русском языке есть. Так, сейчас я вам покажу, что тут есть в снэк-баре. Так, гамбургер, чизбургер, картофель фри, фрукты. Безалкогольные напитки Кока-Кола, Фанта, Спрайт, Кола Лайт, Стим, бочковое пиво, красное вино. Вот. Здесь вот написано микс пиццы. А, вот, вот она отсюда, походу, начинается. Паста есть, бутерброд с сыром, куриный сэндвич, сезонный салат, пицца, пиде, спагетти, неаполитанский так лаваш с рубленым мясом бутерброд с сыром но ну, в принципе не такое не маленькое так что если решите покушать фастфуда здесь у вас будет выбор неплохой довольно таки вот так вот выглядит у нас снэк бар на пляже снэкбар работает до 4 вечера мороженое можно взять также до 4 вечера как я уже сказала мороженое по грин карте по грин карте это значит вы сейчас берете мороженое и вам выставляется счет в конце вашего отдыха и вы вот этот счет будет полностью оплачивать меню мороженого нет, значит, мороженого нет. Все. ну вот кстати сравнительный такой анализ проведу когда отдыхали в отеле Примасол Ханна Фэмили Резорт, там мороженое было в свободном доступе. Там тоже, конечно, было до 4 дня, но оно было в свободном доступе. Можно было уходить, брать хоть 3, хоть 4, хоть 5 раз. Тут по мороженому, сразу скажу, цены будут не дешевые, потому что все, что по грин карте, оно все идет в лирах, и в лирах цены просто конские. То же самое, как вот сок свежевыжатый мы брали в ресторане на завтрак. Там за, сок, за стаканчик свежевыжатого апельсиного сока взяли 28 лет. Ну вот как-то так. Так, ну все. Теперь идем непосредственно на сам пляж. И я покажу вам, какой сегодня у нас море. Так, в той стороне у нас находится душ. Здесь вот можно ноги сполоснуть, здесь вот небольшая такая мини-игровая площадочка. Там душ, тут идут тут раздевалки. А, Серёжа, а в какой стороне у нас туалеты? А, да, когда мы заходили с той стороны, с торца, э, с торца там находятся туалеты, мужской женские. женский. Да, и ну, и да это я уже сказала. Ну вот, смотрите. А, идем на наш пляж непосредственно а, Сразу скажу про шезлонга. Шезлонки здесь хорошие то есть ну, Как в отелях 5 звезд обычно идут Но зонтики, конечно, здесь вообще э, шокирующие То есть если вы сравните у отеля Примасоу Хана Фэмили Резорт То есть какие тенты натянуты Там вы точно не сгорите на солнце У соседнего отеля тоже Каркасы стоят, тенты натянуты, то есть как бы хорошо от солнца защищает. И вот у нашего отеля, так скажем, зонтики как белые вороны. Мы вот уже несколько раз ходили на пляж, и, честно говоря, вот эти зонты вообще от солнца не спасают. То есть нужно постоянно передвигать шезлонги, чтобы хоть как-то укрыться от полючего солнца. Также хочу порекомендовать э, не ходить на пляж э, во время полудня. Ну, то есть где-то с 12 до 2 часов дня, потому что солнце здесь гиперактивное, вы можете просто сгореть. И даже крема вас не спасут. Ну, вот Сережа уже нашел два свободных шезлонга, хотя тут их, в принципе, сегодня много. Вчера было гораздо меньше, кстати. А действительно, Почему? Так, по пляжным полотенцам. В своем видео по обзору номера я уже говорила о пляжных полотенцах. По приезду они лежали у нас уже сразу в номере. Сейчас, по мере того, как нужно будет вам их менять, вы заходите в главном корпусе на минус первый этаж, где хамам, и там сможете их сменить. Никакие карточки для смены пляжных полотенец не нужны Просто приходите с ними и меняйте их на чистые Единственное, когда будете уезжать Полотенце надо обязательно сдавать Потому что при приезде То есть, когда вы заселяетесь в номер Полотенце у вас уже в номере лежат Но, когда вы будете уезжать Полотенце надо обязательно сдавать Да, да чтобы потом и вам и никто снижать. ничего не смог предъявить Что вы там потеряли Или их там нет, или а еще, еще что-то а, Так Сейчас я пройду Вдоль пляжа в ту сторону. Там есть доп. услуги, наверное, катание на бананах. Потом еще какие-то вот такие вот аттракционы водные. Сейчас посмотрю по ценам. И смогу вам сказать, вообще сейчас работает эта услуга или нет. А почему мы приехали в отель Барут Безью? А, потому что я смотрела отели именно вот на этом побережье, в Эвренсеке районе. Мне очень нравится здесь пляж. Пляж здесь песочный, с пологим входом, прям все так, как я люблю. К тому же мы здесь уже отдыхали, как я говорила, в отеле Примасоу Хана Фэмили Резорт. Нам очень здесь понравилось. Поэтому, естественно, я рассматривала отели в зоне доступности вот этого пляжа. Ну, так как рядом все стоящие отели пятерки, либо четверки, но которые как бы ну, не привлекли моего внимания к себе, я выбрала вот этот отель, чтобы снова попасть сюда, на этот пляж. Пляжем мы очень довольны. Также, если вы собираетесь ехать сюда отдыхать с маленькими детками, то этот пляж вам подойдет по всем параметрам. Пологий вход, как я уже сказала, удобный заход в море. Ну, это вот просто сегодня ветер, и здесь волны. А так обычно море здесь более-менее спокойные. Также можно вечером прогуляться вот по тому пирсу. Очень красивый вид на закате. Ну, а мы с вами сейчас пройдем в левую сторону пляжа и посмотрим, какие здесь водные аттракционы присутствуют и какие расценки в данное время. А, так как сейчас проходят в Турции вот эти вот пожары в районе Манавгат, ну, из ближайших, по крайней мере. Соответственно, никаких аттракционов, таких как полету на парашюте, не проходят. Потому что все время бывает закопченное, задымленное небо. Сегодня вот более менее прояснилось солнышко появилось. Так что, возможно, у нас даже сегодня позагорать получится. А так вот в те дни позагорать не получалось, к сожалению. Потому что просто вот от этой копоти, от этого смога, солнца не было видно. Он, кстати, там таблетка, банан. И посмотрим сейчас. Вот спасательные жилеты различные. Ну вот здесь находятся полеты на парашюте. Вот этот вот аттракцион. Так, стоит 30 евро или 35 долларов. Здесь также вот изображена карта побережья. Евроцейки, Кункёй, Сиде, Манавкат, Саргунду, Сисе, поселки этого побережья. Так, по ценам дальше, Так, перевернуть совершенно не получается. Price. Так, вот смотрите, теперь здесь катание на банане 10 евро или 15 долларов всякие плюшки вот эти ватрушки 25 30 25 евро 30 долларов вот ну и вот дальше смотрите то есть на катамаране какой-то flyboard jet sky и вот на парашюте можно полетать 35 евро 65 долларов сцены смотрите как я сейчас у работников уточнила во-первых в связи с пожарами не работают по крайней мере сегодня вот эти вот возможно спустя там два 3 дня они возобновят свою работу ну и сегодня ветер то есть даже если бы сейчас не было пожаров скорее всего сегодня на прошлый супер летать не стали а, потому что ну погода не в общем серегу притопил по песку идти горячо, я решила тапочки одеть до этого без тапочек ходила сейчас прям вообще ноги аж пальцы. можно сейчас вот здесь их оставлю и скорее в море интересно, водичка сегодня будет прохладненькая мы вчера купались видно за счет ветра, за счет сильных волн такие прям течения были прохладные и водичка довольно-таки прохладненькая была Хотела очки одеть, потом подумала, ну, сейчас намочу их, кепку сдует, поэтому пошла одна. Сегодня море тёплое. Сегодня... да? А, вчера потропали, да. Прям Ой, да, вообще. Мне кажется, потому что солнце светит, поэтому теплое море. Но волны сегодня прям вообще бешеные. Смотрите, вот все море перепломучено. О, у кого-то маска плавает уплотного. Видите, водоросли сколько на дне. То есть море сегодня нечистое. Совсем нечистое. Мы в 2019 году, когда отдыхали, море было очень чистым, хотя тоже и волны были, и все, но сейчас вообще прям что-то. И, кстати, это все дни, вся поверхность в пепле. Очень много пепла, когда вот этот смог на небе стоит, все это вот сюда оседает, я несколько дней назад пришла в номер, у меня вся голова была белая просто, вся от пепла, полная меня сейчас нахлобучит, Смотрите было на какие, сейчас мы будем купаться, ой, вообще, теплая, очень теплая ну, не скажу, что там 29 градусов, ну, 27-28, я думаю, есть. Волны не особо очень сильные, но. Ну, они с, это, хорошо, что они не бьют сильно. можно на них просто так, качаться, да да да да. да, да, да, да. По-моему, в девятнадцатом году, да, у нас прям хлестали, прям больно очень. Ну, с с одной стороны все. есть, плюс, когда песочный пляж, то когда mm -hmm. на волнах вытыхаешься, ноги себе не отбиваешь. Ну mm да. -hmm. В отличие от камня. Смотрите, в той стороны, сколько народу. Кажется, как будто на пляже Хана ты находишься. искупать нашу камеру посмотрим насколько там водичка мутная Береговая линия Меня на волнах качает. А там вот в той стороне пунктой находится. До города Сиде Отсюда где-то 8 километров нам говорили. На транспорте, на общественном ехать. Подписывайтесь на мой канал, и мы встретимся с вами в следующем видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.